Всем привет, ребята! Сегодня испытываем очередной раз новую прошивку. Сегодня у нас 13 ноября, прошивку у меня от 11 мы залили. На тот же самый автомобиль мы тебе неделю назад, по-моему, также и прошивали так. где-то так. Ну, приблизительно так, точно мы не помним. Хотя видео есть же там, в принципе, выкладывали. Здесь я как бы особо глобало ничего не менял, немного причесал, чтобы более еще комфортнее она стала и более немного тяговитой. Ну, то есть сгладил вот эти все там шероховатости. Основа как бы прошивки есть. Сейчас мы ее допиливаем, вот эти вот мелкие нюансики убираем. Ну, в принципе, их и так-то особо и не было, но сейчас еще должно быть лучше. По сути, как бы за неделю, я не знаю, какие-то проблемы возникали или нет? Вообще, ну, как и раньше, как бы, и, в принципе, сейчас проблем нету. Сейчас вот как бы вот с этим изменением, вот то, что вот сейчас залито, я отмечу, она как бы была тяговитой, да, она как дизель просто прет. То есть я грузил машину, и она едет, как будто вот я говорю на дизельном. А вот сейчас я заметил, вот, допустим, я там скорость небольшая была, третью включил, и она очень плавно ровно набирает то есть ну вообще для меня это просто идеально как бы соотношение то есть передачи как бы и тяги ну мне нравится очень вот. ну самое главное да и э, сейчас посмотрим до испытываем все э, ну на предмет вот этих каких-то там непоняток если они вылезут опять же если будут они э, и я думаю, что скоро уже будем релизить потому что все в принципе уже более не менее, ну то есть не более не менее а, в общем-то все хорошо опять же жду от ребят и на спортах ездят и Витя на роботе в Минске плюс что там еще ну в разных регионах в общем испытываем опять же ландшафты другие, разный бензин ну в принципе все как бы нормально Проблем не возникает, и э, думаю, что, скорее всего, до, до конца этого года я все-таки сделаю релиз, чтобы там уже не тянуть. И, в общем, будем дальше испытывать, смотреть. Ладно, такое коротенькое видео было. Не забываем э, под видео ходить, там у меня ссылочки Drive, contact. Ну и, соответственно, подписываемся, жмем колокольчики и смотрим другие видосики. Всем пока и до новых встреч.